Привет, мои дорогие друзья и зрители, наше путешествие продолжается. Так. Вот мы решили отъехать немножко от полихрона и отправились в Пивкохор. Пивкохор находится именно вот туда, ближе к концу полуострова Кассандра. Ехать нам минут 20, не больше. Так дорога живописная, она идет вдоль моря. Море находится слева. Мы вот так вот видим. Тут справа красивые дома, белые. Тут вот супермаркеты, магазины вдоль дороги. В отеле постоянно. Тут ссылки, ссылки на отели, супермаркеты. Гранд Виктория. О, какой большой отель. Вайт Бич, Белый пляж. Вот здесь мы прямо. Ну, очень Пивкахури выглядит ничем не иначе, чем наша Полифрона пока. Единственное, что вот здесь вот такая приятная улица с кафе, ресторанами. Но мы практически в центре. Вот здесь есть типа бутики какие-то даже, купальники разные фасонов магазин сум мира потихоньку едем mm -hmm. так ну вот как говорится по променадику Сейчас мы пешком сюда придем. Ну, вот Mercedes, тут, ну, сейчас... И нога. мы за ним. Давай, мы за ним. Ой, как красив. Тут камни. В общем разницы никакой, короче. Что у нас там, что тут? Ну, тут на пляже меньше, да? Хочется. Да что там. Ой, красота. О, о, о. И сзади тоже красота. Здесь мне больше кажется магазинов как-то в этом городе. А где тут паркинг? Можно задать ему паркинг? Это Перкахорья. Ну и ну что? Прекрасный тоже пляж мы проехали. Больше отелей. Жара. И там он море осталось у которого нам не удалось нигде припарковаться. Сейчас поищем, где паркинг. Где-нибудь припаркуемся. О, отличное, хорошее место. О, паркинг свободный. Вот, вот мы на самой крайне пивка И тут мы нашли парк, здесь. Отлично, никого нет. Здесь вилла уже вильная часть. Здесь вот целый детский городок аттракционов, целые какие-то колеса. Я думаю, вечером здесь еще много народу. Прям лунопарк. Да, точно. Там лунопарк. Какие лодочки. Как раньше у нас были, помнишь, лодочки? Только маленькие очень. Uh -huh. Для детей. И на парк. Ну, вот оно. То, что я хотела пивкохоре посетить, мы его посетили такое информационное табло центра Македония так, голубой флаг как обычный да, тут да, пляж но он ничем не лучше нашего даже хуже потому что здесь нет такого песка а, вот здесь это верно. Там есть первый ряд этих самых лежаков. Супер и Орбич Хроны или пивкахури. Я что-то вообще не накажу никакой разницы. Может здесь есть хотя бы эти медузы. Но судя по тому, что люди здесь спокойно сидят, я думаю, тут этого тоже нет. Да, здесь есть какие-то камни. Мне тут нравится. Можно чуть-чуть поближе к маяку подойти. Но тут хорошо. А, вон там мягкие пошли. Мы чуть-чуть не дошли. Тут есть мешки. А Ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Да? Отлично. Все здесь вытерять, песок, а -а -а. чтобы ушел. Вы можете садиться здесь. Ну и что, нормально. А -а -а. Я там буду. Ну это здесь, я бы на самом -а. Просто, а -а -а. чтобы вы Спасибо. знаете... У нас 12 евро пара uh -huh. и все, что вы берете из класс. Еще плюс? Uh -huh. То есть даже не входит кофе? Нет. Uh -huh. Что у вас как-то круто? А это у вас везде так пивка чули? Не знаю, здесь они работают так. Там, uh -huh. я думаю, на, у, у них 20 евро, и за эти 20 евро вы берете uh -huh. лежанки и кофе. А, вот так, там 20. 20, понятно. Ну ладно, хорошо. Полито, мы, мы останемся да? с вами, хорошо. Спасибо вам большое. Вот так. Хорошо? Да, хорошо, спасибо. Да, спасибо. Хорошо. Угу. Так, ну так, ребята, вы все слышали. Ой, медуза! Смотри! Какая медуза, нажигали мертвы? Мама, а тут много мест, мест. Вон рыбки. Вон они без антри. Вообще вид пляжа, да. Вот такой у нас огромный пляж. очень трудно. Песок очень рыхлый Поэтому мы пошли здесь. Вот это сейчас так, Да, да. Это картина масла. Называется Медуза. <смех> медуза пивка хори И она этого человека задушила. Это медуза. По-моему, ни одного. Тут их много. Жертв. Алло. Леша ужасно жарко. В общем, если вы любите полихром то сидите там и никуда не ездите. В общем, ничего здесь хорошего, в общем, нет. А так, антураж, ну, один в один. Просто вот как будто мы идем, по те же провода натянуты над головой. Единственное отличие, вот этот маяк, который мы сейчас таки дойдем до которого и конечно до него дойти это когда ты остановился на другом конце под ну, вот здесь машины тоже так же спокойно стоят себе македонцы румынцы а для них очень все равно что у тебя тут стоянка что тебе тут не стоянка? Лишь бы было близко. Вышел из машины а, и лег. Где? А, да, наконец-то. Это украинцы. Туристы с Украины. Да, подрулили. Я думаю, это из Болгарии наши приехали. У нас там похолодало. А это кто? НМК. А НМК это кто? НМК. Да. Ну-ну-ну, no, no, no, gratis, монастырь. Спасибо. Gratis. Германия, Сербия, no. Македония, Болгария. Нет, нет. Ну-ну, монастыри, супер статная. А ты на монастырь. Слушай, дай ей да, монастырь? Чтобы ты не расстраивался. Да, хорошо. Можно вы ну поехать Мария. А ты Да, добрый день. Супер. Ну проблем, ха мы problem, we не живем в этой местности мы живем в нашей стране хотим что-то 東аш Kellон 25 Euro. Вот лейк, вот здесь, плав лагун. Да, Коффо, Си Элленс. Окей, спасибо. Пока-пока. А мы сейчас пойдем на маяк. Тут надо. Да. Вот такой у нас пейзаж. Да, вот здесь мы увидели впервые греческих медуз. Вон там они коричневые, такие рыжие. Это рыжая медуза. Да. а вот маленькая смотри вот маленькая а, а вон там еще одна и самая большая слева. А, там огромная рыжа медуза так, пост... и здесь вы какая большая медуза смотри я сейчас нырну о вообще это, это медуза а, ужасы вон там еще вот медуза здесь оказывается надо здесь купаться вон она плывет наше путешествие еще не закончилось мы продолжаем наш путь из певка хори на самый юг одного из пальцев халкидики кассандры там есть такая достопримечательность озера пресное или оно соленое но оно на берегу моря да и оно соединяется с морем поэтому мы хотели до, до туда доехать и посмотреть что там есть такое ну вот сейчас мы туда и едем вместе с вами вот мы едем по такой дорожке слева у нас озеро справа у нас море тут много машин вот все сидят созерцают Все под, под кустами, кто где. Мы сейчас где-нибудь остановимся поближе там, где разрыв. Можно вот здесь остановиться тоже, но сейчас мы увидим, где и будет с вами какие классные сосны, здесь просто сказка. Дорога, я думаю, там закончится сейчас. Вон они там по да, дюнам вот лазят, да Сейчас повернем и вон туда поедем турбутер. Так, вот здесь остановимся, вот пока вот тут вот. Ой, только не пойдем же, конечно, к этим. Давай в теню вот здесь да? под деревом. Сейчас поснимаем здесь. Вообще супер место, конечно. Супер-супер. Мы сейчас под деревом постоим, немножко вот так, поснимаем. Конечно. Вид у нас вот такой примерно мы стоим вот прямо на самом кончике перед соединением моря и озера здесь можно арендовать лодку и плыть а вот здесь вот все стоят кто с чем кто-то жарит шашлыки да мы сейчас вот сюда пойдем О, какой запах Вот мы сюда. О, супер. Смотри, какой супер. Супер вообще. Вон эти боты, которые можно арендовать. Это вообще. Место вообще топовое, конечно. А там вот лодки стоят. Красота. В этих соснах стоят люди и отдыхают, дышат воздухом, катаются на катерочках, которых здесь в просто. Это озеро служит местом парковки, по-моему, для катеров и января. Да можно везде подъехать. Ну, я... Да, подъехать, ну, да везде. везде. но не везде есть свободное место. Ну да, конечно. Здесь зависит от свободных мест. Вот здесь есть свободное место. Да, здесь есть свободное место. Если бы мы сейчас пикник бы делали, мы бы делали его здесь. Там кто-то уже шашлычки жарит на бережке. И мне кажется, у них не самое лучшее место. Они там на место въезда как бы встали. Но здесь намного красивее в соснах. Вот здесь. Вот. Ну их вид, да, вот здесь красиво очень. Здесь лодочки. И мы сейчас посмотрим, какая водичка. И вот здесь есть заезд. Вон он каблук даже тут и стоит. Просто я не понимаю, почему вода здесь называется голубая говорят что здесь какая-то особенная голубая вода но я что-то по моему грязная она вообще да вообще грязь какая да я не знаю вода голубая была только там где мы снимали дронов а ну да здесь все я не знаю пресная вода или нет но здесь место парковки яхт, и здесь довольно грязная вода. Интересно, пресная она или нет? Не, вода соленая. Не такая соленая, как море. Вода соленая. И довольно грязная. Это место парковки яхт. Самые красивые виды, конечно, там, которые идут на море. Ну да, сосны, сосны, сосны. Тут у них молодые шишечки. Классные. В этом прекрасном месте среди сосен мы и закончим наше путешествие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и мира!